Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим скумбрию с шампиньонами. Для этого нам понадобится скумбрия, шампиньоны, соевый соус, имбирь молотый, сок лимонный, горчица, перец черный. Скумбрию чистим, потрошим, убираем кости. Смешиваем лимонный сок соевый соус, имбирь, черный перец и горчицу. Все хорошо перемешиваем. Далее поливаем внутри соусом рыбку. Ложим шампиньончики. Аккуратненько закрываем ее. Дополнительно можно поперчить еще сверху рыбку. Ставим в духовку. Разогретую до 200 градусов на 25-30 минут. Наша рыбка готова. Приятного аппетита!